Россия не может существовать без Украины в своем составе. Это вообще вот кто доказал? Бжезинский. Россия как империя. Помните, он сказал. без ну, Украины вообще, империи нет. Нет, нет слушайте, давайте, Бжезинский это как а, луна, которая светит отраженным светом. Конечно. Есть, у нас есть свои, как бы источники в виде Гумилевцев, в виде Солженицына, которые там задолго до э, Бжезинского. То есть, при всем уважении, к, которое, я не знаю, со времен, еще советской пропаганды мы имеем Бжезинскому, я не испытывал ну, такого пиитета, чтобы считать его автором российской историософии. У нас есть некая, была есть некая гипотеза. Это такой народный миф, который на самом деле кем не доказан. Ее можно оспаривать. Можно прекрасно себе сказать, что... Условно говоря, Россия может так же существовать, как государственность без Украины, как Великобритания научилась существовать без Индии. Mm. И, наверное, кто-то, наверное, лет так 70 тому назад, были, наверное, люди и на этом замечательном острове, откуда я вещаю сегодня, которые говорили, ну, невозможно существовать без Индии. Это вот человек, который за вами, вот книжка, обложка, вот это он говорил. Он говорит, да. в Индии... Какая да. Индия? Это территория, а не страна. Какая Индия? Да, и понимаете, и, и, и, и в общем и целом это же был невероятно болезненный процесс. А уж насколько он болезненный, ведь рецидивы уже было сколько. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Потому что жить просто нам неинтересно, скучно другому просто так жить. Он должен иметь какую-то высшую цель которая бы могла бы оправдать красивую смерть. Я для России смысла этой войны, кроме как расцивилизации, не вижу. А вот для Украины исторический какой-то смысл этой войны, он существует. Причем он существует при любом исходе. Что даже если на этом этапе представить, а чуть пока мы далеки от этого, что происходит поражение военное, и происходит оккупация Украины. Мы вдруг сейчас только понимаем, что военное поражение не означает ни в коем мере поражение политически государственного для Украины. Понимаете, оккупация Германии и Франции, как выяснилось, не решила проблему. Деголевская Франция сопротивлялась в возгнанию и вернулась. При тех, при других обстоятельствах вернулась. И нация не распалась. Вот понимаете, в этом сейчас как, ну, в общем, такой вот момент очень сложный. Потому что э, для России э, цели войны становятся все более и более иллюзорными и недостижимыми. А Путин э, в жизни бы не вел этих переговоров и не собирался бы, если бы все пошло по плану. Вот опять, читаем Путина. Вот чем больше Песков говорит, у нас все идет по плану, это означает, у нас все идет вообще не по плану. Вот вообще никак. Причем оно идет не только не по плану русского. Но есть, я, я считал, что очень много аналитики э, местной здесь. И, ну, то есть нормальные люди с сочувствием относились к украинской армии, но больше недели ей никто не отводил. Угу. И в общем, и в целом мы сегодня встречаемся, насколько я понимаю, у нас сегодня месяц ровно ну ровно 20, да да ну, месяц 24 то есть это в 4 раза больше чем большинство натовских обозревателей отводили на организованное сопротивление украины поскольку киев всегда ну интересно мне по понятным совершенно причинам то я очень твердо помню когда ну, утром схватили газеты и с сыном там листали местные и вот оценки местных военных говорит что Киев будет занят российскими войсками от двух до четырех дней. Ну, то есть, два дня прошло, ну три. Когда четыре не занят, ну, надо удивительно. Понимаете, Путин ведет переговоры по одной простой причине. Русская армия увязла в украинских степях.